скачивайте приложение, устанавливайте. Ну, здесь у меня уже готовый шаблон. Треугольный стрим. А, такой микрофон просто стоит на столе. Ну, сразу я появился. Да, и не только я. Все. Привет, друзья. Сегодня я расскажу и покажу, как настроить и провести прямой эфир в YouTube. Для музыкантов. В первую очередь заходите на сайт OBS Studio и скачивайте оттуда приложение. Оно очень нам потребуется. Вот так выглядит сайт. Заходите и скачивайте нужную вам версию для Windows, для MacOS или Linux. Приложение создано как раз для YouTube, Twitch и Facebook для стримеров, ютуберов. Скачивайте приложение, устанавливайте. Вот я открыл приложение, оно примерно так же у вас выглядит в начале. Первое, что вам нужно сделать, заходите в панель управления YouTube, то есть студию YouTube, создаете новую трансляцию. Ну здесь у меня уже готовый шаблон. Треугольный стрим. Вот отсюда копируете ключ трансляции. И заходите в настройки, в OBS, в вещание. И скопированный ключ вставляете вот сюда. Копи-паст. Нажимаете ОК. Все, готово. Значит, что вам нужно для трансляции? Вам понадобится браузер и OBS Studio. Естественно, камера. Камера выглядит вот так. Это USB-камера. Вот. У вас может быть любое другое устройство. Например, даже фотоаппарат можно использовать. Микрофон хороший, желательно. В данном случае это АКГ-лира. Свет – это софтбокс. Потому что хороший свет – это уважение к зрителям, чтобы зритель смотрел и картинка была красивая. А если у вас, например, электрогитара, то можно подключиться в линию. Для этого нужно использовать звуковую карту. И прям в линию подключаетесь. И точно так же можно звук брать оттуда. Вам нужно сразу же подключить вашу веб-камеру. Устройство захвата видео. Окей. Вы можете назвать веб-камерой. Значит, моя веб-камера называется HD Pro Webcam 920. Вот сразу я появился. Да, и не только я. Разрешение здесь есть разное. Ну, я не советовал бы вам ставить Full HD, а можно поставить какой-нибудь чуть поменьше. Ну, зависит от потока. Просто HD 1280. О, оно как раз хорошо влезло параметры экрана. Же Двойной щелчок Full HD. Окей. Камера не будет вылезать. Что нужно сделать? Нажимаете Ctrl F и под окно подгоняете. Отлично. Попрощайся с телезрителями. О. Кнопочка отключения камеры. Я добавляю изображение. Мне нравится, чтобы фон был какой-нибудь интересный. Подгоняю под размер. Вот. И такой фон оставляю. То есть, значит, как мы берем звук? Мы берем его с помощью а, микшера. Да, вот если я нажму на эту кнопку, сразу появится звук. Настройки свойства. Тут будет по умолчанию, скорее всего, но в данном случае вот он, как раз микрофон АКГ дальше вот запустить трансляцию нажимаете и у вас автоматически на ю начинается трансляция можно с помощью этой программы начать запись да в том числе просто записать как как выглядит вот в камеру допустим и так далее можно добавить сцену 2 ну например вы хотите показать какое-то видео источник медиа Здесь в обзоре выбирайте видео, какое хотите. Его можно здесь точно так же показать. Что еще здесь? Конечно же название нужно поменять. свое описание придумать. Здесь можно ссылки. Здесь вы будете видеть чат, настройки трансляции, аналитика действия зрителей. Все будет в чате доступно и будет видно битрейд. Если во время трансляции, ну лучше вам попробовать, например, в закрытом режиме. Вот здесь открытый доступ. Вот можно сделать параметры доступ, Ограниченный или доступ по ссылке. То есть сначала потренируйтесь, картинку можно поменять все так же, как на YouTube. В настройках UBS вы можете поменять битрейт. Вот у меня здесь стоит 5300. Если интернет позволяет, то можете поставить и больше. Но я бы не рекомендовал ставить слишком большой битрейт. Ну, сначала проверьте, как справляется или не справляется. Аудиоустройства, которые доступны. Видео то же самое. Здесь ставите какое разрешение, соотношение и количество кадров в секунду. 30 или 25, ну 30 обычно достаточно. Окей, okay, нажимаете. И запускаете трансляцию. Значит, чтобы э, зритель хорошо вас слышал, да, я использую микрофон АКГ вот этот сейчас. Его можно использовать в нескольких вариантах, там несколько у него режимов. Если хотите, отдельное видео про него сделаю. Да, на него очень хорошо слышно все. Достаточно на таком расстоянии просто настраивать. Можно наушники подключить и настроить. На мой взгляд, USB-микрофон хороший. Это решение для акустических инструментов намного лучше, чем а, звуковая карта. Поскольку из опыта своего я знаю, что звуковые карты часто конфликтуют с видеокамерами. То есть, с USB-веб-камерами. Возможно, из-за каких-то косяков с драйверами часто вырубается или наоборот не подключается. Звуковая карта и веб-камера. В данном случае вот этот микрофон USB ни разу еще не было, чтобы он подвел, то есть звуковую карту надо очень тонко настраивать в этом плане, то есть проверять лишний раз из-за этого приходилось на несколько минут переносить прямую трансляцию из-за того, что не работала звуковая карта. И еще к звуковой карте конечно же нужен еще один шнур, микрофон конденсаторный и стойка к нему. В данном случае вот микрофон стоит на своей собственной поставке, Этого достаточно. Софтбокс, постоянного света, 4 лампочки и небольшой отражатель. Рассеивающий свет. Как правило, одного хватает. Если у вас большая компания или несколько человек, то, конечно, уже лучше. 2 софтбокса минимум. И переключать микрофон в режим стерео. Иногда USB микрофоны продаются вместе с стойкой-пантографом. Это специальная стойка, которая крепится прямо на стол. Очень удобно, и нужно его там перемещать. А, такой микрофон просто стоит на столе. А, ну, на этом все. Если понравился ролик, ставьте лайки, баллайки. И пишите идеи, что еще вам хотелось бы от меня услышать. Все, пока.